Ну, на этой неделе у нас было несколько радостных событий. <говорит> Мы с Наташей съездили на БХТВ, на болгарско-христианское <говорит> телевидение. <говорит> И купили для нашей церкви новую вторую камеру профессиональную. <говорит> ну, давайте прославим Бога. Давайте <свят> прославим Господа. Правда, сейчас думаю, куда ее установить. А, но чудим, когда ее Потому что зал маленький что надо малка, и его расширять. Да а как раз благовест Беле, в котором мы ездили, и благовест Белев, -то ходихме, он является архитектором. То и архитектор. И он сказал, что приедет к нам И, каза, при нас, и поможет э, в планировке здания и не с зградата, Потому что лично мне понравилось, как, какое здание он построил, много харесло, сградата, а, построил Он сэкономил пространство И построил церковь как в виде амфитеатра такого. И, построил церковь, как амфитеатр. и у него в зале может свободно поместиться более 200 человек да 200 души. И сидят они ну, вот так вот, снизу и наверх на горе. И, и мне эта идея понравилась, и кажется, идея. потому что мы это пространство тоже хотим сэкономить, То, -то и, два пространства и, и поэтому Благовест нам в этом поможет. И, точно не помогли и э, Благовест от, от БХТВ подарил нам и очень много благовест мяса. От БХТВ не много мяса. <laughs> Настолько много. Толкого много. Что мы, наверное, несколько месяцев можем кормить беженцев? Никак может <как> Себя охранить. Э, э, э, церковь нашу. Наша церква. Мясо такое. Про шута. Мясоту а, Такого э, холодного копчения, не знаю, как сказать, ну. <как> Холодно. Да. Холодную <как> пушину. Ну, то есть оно может долго храниться, может долго до мы забили холодильники, и на холодильники. Вот, поэтому сегодня у нас опять будет хороший стол с и мясом, с мясо. и сегодня я тоже буду проповедовать о мясе, и еще за мясо. буду давать мясо. Еще вам мясо, ну, такую твердую пищу. Вам хочется мяса сегодня? Искали ли вы все, чтобы мясо? Кто-то соскучился по мясу. На некотором улипс по мясу. <laughs> Давайте мы похлопаем по экипу болгарско-христианского телевидения. И нека аплодируем на экипу на болгарската телевизия. Благовест катя мы вас очень любим. Катя, И мы благодарны вашему экипу. И мы благодарны на экипу за эту мощную поддержку за мощное что наше служение транслируется наша служба транслира. по всей территории бывшего советского союза более одного миллиарда зрителей кто-то слушает нас И не слуша большинство не смотрят не но кто услышит я верю что что то да получит, я верю в то что мясо получит самую соль потому что иисус Христос называет нас солью иисус Христос не на и светом этого мира на спасибо большое благодаряблагу благовес спасибо благо благодаря тебе екатерина спасибо Катя. У вас красивая внучка родилась. Роди внучка. Мы тоже вас с этим поздравляем. И Большое спасибо. Пусть Бог вас благословит и, и вас даст. Вам. Благослови. И так, ну я перехожу. Вам. К слову Господню. Кам Боже, эту слову. Давайте мы коротко помолимся. Помолим. Давайте мы склоним наши сердца. Господь. Господи. Ты дал нам Слово Свое. Не эту слову. Ты послал нам Духа Святого, дух, который пришел к нам. Для того, чтобы напомнить нам, не напомни, научить нас не научи, наставить нас не настави, и утвердить нас на всякой истине, которую ты когда-то говорил 2000 лет тому назад, ты это сказал, гуказал, ты так научил своих людей, и, так а научил свой тихора, и ты так и исполнил и, так а исполнил, и в этом есть полнота, и в полнота, полнота твоей шехины. Мы тебя за это благодарим. И благодарим за, твак, за то, что через тебя. Това, че мы получили доступ доступ во святая святых на ты есть дверь ты, си ты есть путь ты си Иисус ты есть жизнь Иисус ты си живота ты есть наша дорога и, си наша и ты есть единственная истина исти... сама-то истина которая была доказана лично тоголад -то тем что ты сделал на голготском кресте. Това, на крест. Ты не только учил не, не научил что нет больше любви как если кто положит душу свой за друзей своих. ты так сделал и ты, так ты не пожалел своей души и душа и отдал свою жизнь и си дал живота си. за каждого из нас за даже тогда, Даже тогда, когда мы не были достойны, не были достойны праведный умер за неправедных. Праведен, умря за Абсолютно, свят. Абсолютно свят. Умер за нечестивых. И ты доказал этим свою любовь. И мы тебя за это благодарим. И мы благодарим за Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И и Дух. и если согласны, а, скажите согласен, Аминь. Тема моей сегодняшней проповеди. И тема то на мой то проповедь Кто для тебя Христос? Кой за теб Христос? Знаете, я напомню, о чем я говорил в прошлый раз. Я еще напомню за то, какую я говорил минелепод. Коротко. На краткую. А, в прошлый раз. Минелепод. Я проповедовал о святости. Проповедовал за святоства. Не, святости, Не за религиозна святость, которая на делах основана, основана делата, а святость, которая основана на вере в Иисус Христа, а святость, и мы раз, э, размышляли в чем сила, брат? Си тував, сила брат как научиться сохранять эту силу силу святого духа сила -то на Дух. силу всемогущего бога силу, -то на бога. силу которая пролила, пролилась на нас 2000 лет тому назад сила, изляла нас преди ее можно научиться аккумулировать можем да се научим, да и когда мы научимся жить се научим, да в Божьей полноте в Божьей это полнота. В Его непреступном свете. это Знаете, Бог пребывает в непреступном свете. В неприступном свете. <laughs> И мы тоже призваны пребывать в Его непреступном свете. Не да в тазе Хорошо, один святой сказал. И один на горячую печь не сядет муха. Когда ты горишь во Христе Иисусе, когда ты горишь в, Христос, когда ты горишь в огне Святого Духа, грех, он до тебя даже не долетает. Он просто сгорает, сгорает в этом огне. Скажи на это Аминь. Вы знаете, вот я приводил такую картину из пророка Исая. Я рассказывал картина от пророка Исая. Шестая глава. Шестая глава. Где пророк Исая увидел такую невероятную картину. Исаии, видишь, картина, вот серафимы стоят непрестанно, славят Бога. Да? Стоят и, непрестанно тут прославят Господа, и восклицают. И воскликнут. День и ночь. День и ночь. На протяжении веков восклицает только одно свят свят свят господь святый свят мы размышляли о том что самое главное качество бога и на това, и качество на Господа. это что и это его святость для него чуждо понятие греха него и чужду вот серафины Летают на своих двух крылах. Серафимити летят со скрыла, Серафимы – это самое высшее звание э, в серафимити небесном воинстве. В Выше уже нет. Нямо по Серафимы, потом идут Херувимы, потом идут Архангелы, после потом идут Ангелы. После а вот где мы вот в этой картине? в Где христиане? Где христиане? Вот мы находимся вот в этой картине, не в тази картина, мы находимся в Боге, в Бога. И, и серафимы, Серафимите, в том числе и на нас не смеют смотреть, не смеют, да не вот ты в это веришь, Вер, вот тебе в это важно поверить, Вер, важно это поверить в потому что по вере ваше. За по вашей, вере. если ты веришь, что ты в этой иерархии стоишь ниже ангелов, Кто то так считает. весь религиозный мир, так считает так, мы самые низшие существа, и низкие существа. ангелы, конечно же, выше, и мы нас. будем молиться этим ангелам, и, на и мы будем поклоняться этим ангелам. На вот это абсолютно... Ересь, И твоя абсолютно, лжа, которая абсолютно не соответствует священному Писанию. Написано, описанию. что ангелы Господни даже не смеют, проникнуть. Пишет, не смеют даже проникнуть. Вы слышите? Не смеют, даже проникнуть. не смеют даже проникнуть. Туда вас святая святых Богом. Им Господа. туда там доступа нет. Доступ. Они всего лишь суть служебные духи. А нам туда вход открыт. Имаме вход именно, именно ради нас и для нас умер Иисус Христос. За Иисус Христос. Когда Он умер, завеса в храме разорв... -то разорвалась. Умер, а Кто ее разорвал, это завеса? Сам Бог ее разорвал Самие сверху Господь, донизу. Я рассказывала от горя Для чего? Дол... За Для чего Бог разорвал завесу? За рассказывала? Для того, чтобы человечество за через, веру Иисуса Христа через веру в Иисус Христа получило доступ, да получит доступ туда, там, куда никто до этого не смел заходить. До не смел Свящ... Первый, священник Первый священник единожды раз в году саму видныш в година. смел зайти за весь народ да там за С пролитием крови, жертвенной крови Агнес. Кров. И то. И очень часто. Честу этого первосвященника, первосвященник За специальную веревку. Со Вытягивали оттуда. Измыкнули, измыкнули вот там. Каким? Каков? Мертвым. Мертвым. Почему? За что? Потому что если Бог находил в нем хотя бы один грех. За этот первосвященник умирал, То -то первосвященник просто падал, падал мертвым. мертвым. Просто падал мертвым там. Посмотрите, какая слава! Видите, какова слава? А Библия про нас говорит. Будьте святы. Потому что Бог свят. Что и, свят и без святости. И без, святост, без святости. Без святоста, скажи без света. Никто не увидит Господа, не Господа. И мы святы. И не сме святи, Потому что Иисус Христос омыл нас за что не умил, своей святой, свято сим, драгоценной, и, и непорочной кровью. И, кров. и Библия называет нас святыми. И Гос... Библия это не наличие святых. Если вы откроете любое послание апостола Павла, и вы увидите одну простую истину, что видим одна лестная истина. Все свои послания апостол Павел начинает как? Он обращается к христианам, святые, взятые в удел. Аминь или не аминь? Все, абсолютно все послания апостола Павла Павел. Даже послание Коринфянам. Даже послание Комкуринтини. Хотя в Коринфянской церкви было очень много греха. Выпреки, чего в тазе церкви им много грехов. Он все равно называет их святыми. То и паке на речи свято. Поверь в Иисус Христа. Спорит вера Иисус Христос. И мы пришли в прошлой проповеди к тому, того, чтобы сохранить свою святость и праведность, нам очень важно не нужно постоянно смотреть важно постоянно и стараться не отводить своего взгляда и да стараем, да не махами поглядоси от нашего Господа Иисуса Христа. В этом святости. Не пытаться сохранить свою праведность за счет того, что ты чего-то плохого не делаешь. Мы пришли к выводу о том, что новый завет говорит да. Он не, не акцент, не убивая, не прелюбодействуем. Апостол Павел пишет, что если ты любишь, ты уже исполнил весь закон. Так написано. Так написано. Такая Если ты любишь, Бога всем сердцем Слово ближнего как самого себя Ты исполнил весь закон Но любишь не только на словах, конечно А на деле На том, что ты что-то делаешь что ты исполняешь. Благословляешь проклинающих тебя. Да? тебя. Молишься да? за обижающих тебя. Да? За тези, те Любишь ненавидящих тебя. Любишь тези, те Благотворишь делаешь очень много доброго и дела. тем, кто тебя всячески гонит тези, те и ненавидит за имя Иисуса Христа. Иисус Христос. То, есть, То есть, проявляешь характер, Иисуса. характер на Иисуса. Это желание, это воля Иисуса и наша. Воля, и на Иисус Давайте мы сегодня пойдем дальше. И некоторые напред. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея. И Евангелие Матфея. 16 глава. 16 С Шест... 13 стиха. 13 стих. Про Иисуса Христа написано. «Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Яна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». А Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого».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 Понятие Христос ⁇ это помазанник. Значит помазанник. Тот, кто помазан. То, кто помазан. Спас... Иисус в переводе означает спаситель. Иисус в переводе означало спаситель. То есть буквально помазанный спаситель. Буквально помазан спаситель. Тот, кто помазан Богом. То, кто помазан Петр получает откровение, Петр откровение от небесного Отца. От Отец, о том, что Иисус, то, что Иисус есть Сын Бога живого. И сянут на вы знаете, кого Бог может родить? Знаете, может доруди, доруди Вы знаете, почему Иисус Христос назван единородным Сыном что Иисус единородный означает, что единственно рожденный подобным образом. Единороден значит Единственный, руден по образ, единственный рожденный от Бога. Единственный руден от Бога. Кого Бог может родить? Аминь. Бог может родить только Бога. Бог может родить Бог. И это написано очень прекрасно, мы знаем Евангелие от Иоанна в первой главе. И твагу в Евангелие от Иоанна, первая глава, где написано Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. И Слово то Бог. Вот это слово было Бог. Твое слово Бог. Оно было в начале у Бога. И то у Бога. И все, что начало быть, и всичко, -то и через Слово, да были, начало через быть. Слово -то и започнуло да Аминь. И знаете, чуть-чуть и ниже, в 14 стихе написано, И, «И Слово стало плоть и обитало среди нас полная благодать и пиши, и, слово -то и, и, обитало нас, и мы видели славу Его. И не славу тому. Единородный, сын, Единородный Сын. Сущий написано. Сышт, сущий это кто? То, -то. Сущий это Егова. Иисус Христос ⁇ это Его. Он Иисус вечно Христос существует Ехова, в недре Отца Своего. В свой И в определенный момент это Слово стало плотью. И в момент это Слово стало плод. родилось через непорочную Деву Марию. И, через Дева Мария. И пришло к нам. И пришло к нам. В виде человека. Под вид на человек. Бог стал человеком Господь става человек, для того, чтобы человеки за хората, через, него, через него стали частью Бога. Да часть Бога. Удивительная истина, правда? И, много учудва, что истина. И вот этот единородный сын, И син, когда Петр сказал вот эту фразу, когда Петр сказал тази фраза, я могу так сказать, что для всех остальных евреев, сказать, что за всех остальных евреев которые бы услышали эту фразу, кто тази фраза, это было бы ересь. би абсолютно ересью. Потому что как Бог может родить Другого Бога. Как Бог может да друг Бог? В представлении евреев есть первая заповедь. Есть само една первая заповедь которая звучит. Шма Израил. Адунай Адуна Слушай Израиль, Господь Бог наш есть Бог единый. И нет другого Бога. И няма друг Бог. Бог есть только один. И тут друг Бог рождает другого Бога. Был один Бог, был один и Бог, стало два. Стало евреи в это никогда не поверили. И сразу предали бы анафемы. И, и сразу, сразу бы просто предали смерти всех учеников. Ученицы на смерть. Поэтому Иисус Христос запрещает. И за то, Иисус Христос никому не говорить. <свят> Пусть это будет сокрыто до времени. <свят> Я не буду сегодня касаться темы «Три единства» Здесь или... «три Это очень глубокая тема, тема. Ну, как-нибудь мы об этом тоже поговорим, поразвышляем. Но скажу только коротко, накратко, что Бог на самом деле не делим. Че и в 17, в 17 главе Евангелия от Иоанна, которая получила название «Первосвященническая молитва», мы можем прочитать послание, Иисуса Христа, послание на Иисус Христа, где Иисус Христос говорит, «Я и Отец, суть одно. И отец как я в Отце, в отца, так и Отец во мне. И, отец в мен, и мы суть едины». И не в отца Иисус Христа – отца и иисуса христа отец разделить невозможно. Иисус христос не можем да они абсолютно едины Они абсолютно вечны, и абсолютно вечны. что бог отец вечный бог, что иисус христос слово Божие, иисус христос Божие тоже не слово. имеет ни начала ни концани край и дух святой не mm дух -hmm. который также назван духом божьим mm -hmm или Духом Христовым, Божий Дух, или, Христов Дух, или Духом Святым, или свят Дух, он не имеет ни начала, то и, няма, ни началу, и конца у него тоже нет. И няма край. Суть три постаси, три постаси которые абсолютно вечны, абсолютно вечны, с которых все начинается, всичку, и которыми все заканчивается. Зак... Бог может разрушить весь Господь этот может свет Вселенную, разрушить и, вселенную -то, и создать новую. новую. Аминь. Амин. Это так. Такая. И вот здесь интересно, тут, католическая, церковь, католическая церковь, это я, я не в осуждении, это просто конста, констатация фактов, факти, учение католической церкви учение на церковь, построено на том, и построено что церковь вор, построена на Петре, че построена Петер, на человеке, человек, и что у Петра и посередине находятся ключи ада и смерти. И че до има от ада и от в евангельских церквях, И в евангельских церквях а, ну, мы не поддержим это учение. Ни, ни этого а, наше учение построено на том, построено что това, Иисус, Христос здесь, Иисус Христос здесь, вот в этом месте, описание, в Писании, ту, конкретно говорит о том, что сделал Петр. Конкретно говорит за това, как Петр. Он получил откровение. откровение. Ему было открыто. И вот это, знаете, это то, о чем в других местах Иисус Христос говорит. И твое нечто за в другие места. Ну, что, кто-то строит свой дом на песке, а кто-то копает, копает, копает, пока не докопается до скалы, до, не скала, до твердого камня, тверд камок, и не построит свой дом на камне. И не построит, думаю, камок. Вот копать докупаем, и докопаться до камня, и до камок, это значит... значит Копать Писание до тех пор, туда, туда, пока ты не получишь личного откровения, ты не, получишь личного откровения. Личного откровения. Личного откровения. не через кого-то, не, не, не через пастора, не через проповедника, не через а, лично. а лично, но чаще всего это бывает в церкви, Боже, Боже. когда мы собираемся вместе и, собираемся заодно, и когда мы вместе размышляем. И -то мыслим. почему За что? потому что иисус Христос так обещал -то Христос такая он, он так построил. То и такая построил он сказал как и оказал как там где соберутся двое или трое Че там, где -то соберут во маны, имя и или Мое его, во имя вот Иисуса Христа. Ту имя, имя ту на Иисус Христос. Там я уже посреди вас. Там а сам вас. И Иисус Христос, он начинает открывать. Иисус Христос за почву до утваря. Ни одному не одному, а как минимум двум. А, минимум на двум. Аминь. Аминь. Ну, вот так вот написано. Так, а пиши. Слава нашему Богу. Слава на Господу. И вы знаете, почему вот... Двум и трем открывает и что Иисус Христос. От или Потому что Иисус Христос любит объединять. И в той же 17 главе, от Иоанна, и в 17 главе от Иоанна написано желание Иисуса Христа. Желание на Иисус Христос. Я хочу, а писком, говорит Иисус Христос, чтобы и вы и были в нас, в нас. едины. Едини. Едины с Отцом. С уца, Едины во Христе Иисусе. Иисус Христос, имели один Дух. дух одно, сердце, одно сердце. Одну веру. Вера, одно крещение. Аминь. Аминь. Так тоже написано. Так это желание Иисуса Христа. Желание это на Христа. Поэтому через Иисуса Христа твой, через Иисус мы имеем свободный, вход, не имеем свободный вход. Свободный доступ во святая, святых, во святая святых. И Бог, конечно, и Господь разбирался очень не хочет, не иска, чтобы мы оттуда даже выходили. Да оттам. Бог хочет, чтобы мы туда вошли, иска да влезем, да влезем там, Духом имеется в виду. И там Духом остались. Наше жительство на небесах. Мы только по земле ходим своими ногами, в это временное храмение, как Петр писал а наши сердца, наши сердца призваны, так, да там, прибывать на небеса, да, да благословит нас Господь. И Господь благослови. Я продолжаю. И продолжаем. Иисус Христос неспроста спрашивает нас сегодня. Иисус Христос не на днес, А кто я для вас сегодня? <laughs> за вас. Это очень важный вопрос. важный вопрос. Почему важный? За что? Потому что то. Кем является для тебя Иисус Христос? что кто за теб, Иисус Христос, определяет сегодня твою веру. В каком ты состоянии, в качестве, си, в стоишь перед Ним. Пред него. Вот вы сегодня спросите у себя, Днес, а, кто для, а, а кто для меня Христос? Питай, кое за Иисус Христос? Кто он для меня? Кое за кто мне? Брат, брат отец, е, отец, родной царь. царь. И вы знаете, это серьезный вопрос, и твой много серьезный вопрос. потому что для кого-то и сегодня Иисус Христос – это просто легенда. Иисус Христос это легенда. Миф. Мит. То есть, миф – это говорит о том, что Иисус Христос – это всего лишь выдуманный персонаж, которого на самом деле никогда не было на земле. Не был на тази вот нас когда-то в атеистической стране это мучили учили я учился меди институте и мы проходили религиоведение и, там религиоведение, и нам преподносили Иисус Христа как легенду как, и многие, как и многие другие легенды и вот есть такая легенда, а мимо легенда. вы знаете вот на сегодняшний день в прошлый раз я говорил что по статистическим данным уже число людей на земле перевалило через... Именно ли подказать, что по статистическим данным на этой Земле вече повече... От 8 миллиардов человек. От 8 миллиардов человека. Более 2 миллиардов на земле. 2 миллиарда считаю себя христианами Сосмят от вот, э, Евангелистов более 1 миллиарда 1 миллиард. католиков более 1, миллиарда. 1 миллиард православных чуть больше 200 миллионов, 200 миллионов. Нас, кату... нас евангелистов и католиков нас, примерно одинаково с они, с поравно. более миллиарда миллиард ну знаете я был удивлен тому и что даже среди христиан христиане многие христиан, так называемые христиане считают Иисуса христа легендой. Иисус Христос за легендой. он для них просто интересная личность, за тех, кто просто интересна личность. красивая сказка красивая приказка в которую интересно читать. Ну, вот спасет ли вот такая вера человека? Да лишь те спаси вера человека. Ну, Иисус Христос – это легенда. Иисус Христос и легенда. Вы знаете, вот и... Писание, оно разграничивает. это разграничало. И я это не придумал. А с него Делает четкую классификацию. Прави классификация. И это написано в Первом послании к Олимпиным, в, а, в Третьей главе. Апостол Павел, пишет, Апостол Павел пишет. Я не буду это место сейчас открывать. «Я могу место. Можете сами открыть, но я думаю, что многие Можете из вас это место знают. И он пишет так, что я не мог разговаривать с вами, как с духовными. Но как с плотскими. Потому что если есть между вами разногласия, или споры, Разногласия, спорове, то разве вы не плотские? Не Но вот эта классификация апостола Павла, она говорит о том, что есть плотские христиане, Павел плотские христиане и есть духовные христиане. Есть душевные люди, И мы душевные хора, которые могут даже читать Библию, могут даже дочитать Библию. ну как знания. За знание, как и все другие книги. -то книги Для того, чтобы просто, просто поинтересоваться. Ну, мы все так начинали. Дай Бог, что, если этот человек родится. Но про душевного человека написано так. Это в послании Юда. Душевные, душевные не имеющие духа. Дух. Понимаете, да? Душевный человек имеет душу, Душевный, душа. и опять же, вы знаете, Писание говорит очень довольно Петр, говорит довольно... Он такой был суровый человек, Петр рыбак. Строк, человек, рыбар. Он сравнил людей, которые не имеют духа, хор, не имеют дух, с, животными. с животными. Собака тоже имеет душу. Хочет усы, что душа. И он пишет о том, что... И пишет за това... Собака... И идет лизать свою блевотину Очень И жестко написано И свинья идет валяться в своей грязи И кровь скал И не мечите бисер перед свиньями И да не... Бисер то есть для спине. душевного человека Евангелие, за человек, Евангелие драгоценные жемчужины, это да? Перла, это просто есть юродство, безумие какое-то. Это тех. просто какой-то мусор. Просто бу и верить бу в Иисус Христа могут только отбросы общества. И в Иисус Христос может саму ну, то свят. У большинства людей складываются верующих такое мнение. 70 такая за христиане. Это какие-то убогие люди. Хора. Как правило, бедные, серенькие, как мыши. Несчастные, Несчастные. неудачники. Н вот, то, о чем Иордан Балабанов рассказывал, да? о том, что мы не верим в такого Христа. Христиане ⁇ это другие люди. Христиане ⁇ это различные люди. Ну, я сейчас о душевных, и, за которые только идут ко Христу. Вот при Христос. А, христиане делятся на плотских христиане и духовных. На плотские и вот кто такие плотские? Плотские, плотские христиане, они живут по плоти. Плотские христиане по плот. Они водятся плотью. Водят Что хочет моя плотяшка? На плотта? Утром проснулся. Что я хочу? Кушать едей, Кушать хочу. Едей, а что хочу? А как вы, миссия, вот это хочу, вот это не хочу. Тува, тува не Немножко еще полежу. Немножко посижу, посидю. И вот так вот мы ориентируемся ну, на свою плоть. И по как бы говорим, И что в нашей жизни главенствует. Какое главато на наше живот? Вот это удобно, вот это неудобно. Удобно, не Апостол Павел написал про вдовиц. Апостол Павел пишет, он пишет вдовиц, про истинных вдовиц. И неистинных. Вдови, и не истинных. он пишет о том, что сластолюбивая заживо умерла в более подробном живу. современном переводе и в перевод перевели, перевели как ж, женщина любящая комфорт ради комфорта, ради комфорта Готовая на все и готова за готовая оставить Христа до устави Христа оставить церковь ну, просто бросить учение Иисуса Христа. Да, захвали учение это на Иисус Потому что это, это надо куда-то идти, это надо от чего-то отказывать. От ну, такое явление, как конформизм. Мне так удобно. удобно. Мне так хорошо. И, и именно плоские, и это в нескольких посланиях написано, посланий пиши, имеют постоянные споры. Че плоские те постоянные споры, кто выше, кто больше? «Кой по высоко, кой по гулям, кто сильнее? «Кой по силен, И постоянные ссоры, какие-то негодования, какие-то деления. деления споровые, вот именно такие плотские, да, вот такие именно гордыни. Иуда. Послание Иуды, первая глава. Послание Иуда, первая глава. Давайте мы прочтем это. Нека прочтем прочтим. Послание Иуды. Одна-единственная глава здесь. 16... Так. 19 стих. 19 стих. 19 стих, И послание Иуды, 1 глава, 16, 19, 19 стих. Иуда, 1 глава, 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. 18 стих. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Еще у Якова написано о том, что просите... И Яков пишет, что человеку молите... И не, и не получаете. Потому что просите для вожделения ваших. За что-то молите за ваши желания. воюющих членов ваших. -то в То есть, почему Бог не отвечает? То есть, за что Господь не не Потому что человек ставит, человек, человек ставит Богу условия. За что человек поставил условия на Господа. Бог, вот дай мне, и я вот сделаю то-то и то, -то. Я А если ты мне, мне не дашь, то я и не буду делать. Да не буду даже в церковь, даже да на церковь Потому что ты мне не дал. За что не дал. А, это так, такое детское состояние. И много детское состояние. Вот мал, мал, маленький ребенок, да он, вот хочу в магазин, детенце, казалось, пришел, упал на пол у типа магазина, и истерику пода, закатил и... хочу вот эту игру если мама не купит, ма не купи, он будет лежать на полу холодном, на пот, и будет биться головой и земята, пока мама не купит. Не купит а? Я хочу сказать, мудрая мама не купит. И кажу, майка да купи. Глупая купит. Глупого -то купи. Если она захочет, чтобы эти истерики продолжались а и усилились. Да да а мудрая просто уйдет. Мудрая просто уйдет. Потому что истерика очень быстро заканчивается, много когда ребенок остается один на один. Само. Давайте мы пойдем дальше. И, Кто такие духовные? Я вот сегодня хотел прямо прочитать. Да прочитаем потому что это реально чудо. чудо. Это написано в Псалтире. Пятнадцатая Псалтир. глава. 15-й Псалтырь, 15-й 15 Псалом. псалом. 15-й Псалом, наверное, в Болгарской Библии да, в Болгарской или 16-й, быть... или 14-й. 16-й. Начинается так. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой». Смотрите, это Давид пишет за тысячи лет до Рождества Христова. За тысячи лет до Рождества, до Рождества Христова. Он пишет так, как будто бы он знает Христа лично. Ты Господь мой, благо мои тебе не нужны, наши сокровища Богу не нужны. Зачем они? Господь не от святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое. Вы слышите, Давид искал святых людей. Давид со хора. К дивным, тех, тех, которые сопровождают чудеса, знамения. Тези, чудеса и знамения. Пусть умножатся скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Вот, есть люди, которые поклоняются хора, -то только чужим богам, которые богове. суть идолы.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 что его невозможно было сосчитать. Такое наследие нас оставил для своего сына царя Соломона, который потом из этого золота начал строить храм для Господня. Благослови Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. И смотрите, что Давид пишет. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одеснуй меня, то есть Он... В другом месте написал, он: держит меня за правую руку мою. Не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится. В чем успокоится плоть? Как во Здесь написано в уповании. В уповании на Христа. знаете, важно, чтобы твоя плоть успокаивалось в уповании нашего Господа Иисуса Христа, когда ты двигаешься в духе. Чтобы твоя плоть не успокаивалась о а том, что она там наелась много, да? да? Не или напилась, напилась? Или одетая или, такая, или, хорошо? Напила, или, Очень важно на этой земле не зависеть ни от чего. Важно, это да не зависеть от ничто на той земле. А только от Господа. А сам Господ. Тогда ты свободен. свободен. Вот это удивительная истина И твое учитывал, что истинно. Там где Дух Господень, там крету Господень дух. Там всегда свободно. Там Иисус лично меня освободил. И Господ лично меня освободил. знаете, я раньше у меня было много зависимостей. много зависимостей. Как бы, как бывший врач. Нарколог, я могу так бывши, сказать. Я работал с наркоманами, Работик с алкоголиками. С наркомани. Хотя сам бывший алко- и наркозависимый. мы и все много пили, много пробовали наркотиков. Но когда Иисус пришел в мою жизнь, Он меня освободил. Я был самым... Самым эффективным наркологом в нашем городе Я, Я это несколько рекорд. раз рассказывал Целый рассказывал. наркологический стационар, стационар. Отправлял Ко мне и например, людей, которые были в тяжелой зависимости. Хора, в зависимости и сотни людей получила освобождение. освобождение. Благодаря нашему Господу на наше Иисусу Христу. Господу Иисус благодаря тому, что у меня хорошо получалось. Твачами, если получаем этих людей добре, приводить к Иисусу. Которые освобождает и сегодня. Слава нашему Богу. Слава Аминь. И вот здесь, знаете, вот у меня такое чувство, что Давид так хорошо знает Господа. И, вы знаете, он делится своим опытом. И он говорит, я всегда видел пред собой Господа. Потому что он вел меня за правую руку мою. Давид не просто шел за Иисусом, Иисус вел его за руку, Иисус за тысячи лет до того, как пришел Христос, Христос. Давид уже знал его, Давид и познавал. Скажи на это, аллилуйя. скажите аллилуйя, ну, разве это не чудо, разве а не, не чудо, чудо, что Давид, который еще не был крещен, ну, Давид не был, ну, крестин, не был он крещен Духом Святым, а он был крещен Духом Святым. Сушен, собил, <laughs> по своей по вере, по крестер, своему желанию, по, по, свой, да по, своей, мягко, по своей, знаете, желании, просто горячей вере, я бы так сказал. Да вера. Предварил, можно так сказать. Еще раз прочту, потому что это стих сладкий. И видел я пред Собою Господа, ибо Он одесну меня, не поколеблешь. Вы знаете, у тебя сегодня нет никаких оправданий. У тебя сегодня нет никаких оправданий. К тому, что ты говоришь сегодня, а я не вижу Иисуса. Казваш, с не Иисус. А меня Он не ведет за правую руку. Не водит за я скажу тебе так. А но что, если как? Давида вел за а, руку, и водил, когда Иисус еще даже не пришел да на эту землю, Христос не беше душил на как ты думаешь, тебя Он может вести сегодня? Как мыслишь, может ли когда ты Он водил? уже все сделал. Когда уже все свершилось, Когато Он так сказал. И когда, Иисус в прямом доступе, И когда Иисус в прямом доступе только позови, только назови Его имя, да извикаш, потому да что Он обещал, имя, всякий призвавший Его имя, спасется. Кто ты ты в это веришь? Веришь ли в то, в то что сегодня Иисус хочет, веришь желает тува, Иисус искал, вести тебя за правую руку и желает от резать туда, стих, куда Он хочет? Там, где -то той не ты куда, куда хочешь, искал, а куда Иисус хочет. А где Иисус и давайте мы закончим. И приключим этот псалом. псалом. Девятый стих. От того возрадовалось сердце мое. И возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей вади, и не дашь святому Твоему увидеть ление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим блаженство в деснице Твоей вовек. Аминь. Слава Богу. Вы кем был Иисус Христос для... Царя Давида. Знаете ли, Иисус Христос за Давид? Это, кстати, из, ра, из ранних э, посланий. Это поэтические послания царя Давида, послания на Давид. когда он еще даже не был царем, то, что не был а он был еще кем? А, и был слышно, он был пастушком. И, был... и поэтому он описывает своего Господа то, описывал Господь, как своего личного пастуха. Как... А себя он видит, как одну простую овечку. А, постигнув чарль. А себя? Да. Кату, Это очень похоже, правда? И, много приличия. и царь Давид, он и смиренно, царь Давид, смиренно Следует за Господом Господа, Куда бы Господь его ни повел крету и, договори и поэтому и жизнь у него была такая и животами и был Великая жизнь Великая судьба, великая судьба. Великий, царь. Великий царь Один из самых величайших царей и на земле на царей на Благодаря тому, что уповал Благодарение на това, Уповал, уповал на, Господа. на Господа Давайте мы пойдем дальше некоторые г ним напред еще один духовный человек Очень один духовный человек вот ианн богослов, Иоанн богослов. Кто для него был, Христос? Кой за него был Христос? Вы знаете, все свои послания. послания. Апостол, Иоанн. Апостол Иоанн, если говорить «Ивангелие от Иоанна». Первое послание от Иоанна, послание второе от Иоанна. послание от Иоанна, третье послание, третье от, Иоанна. послание от Иоанна, книга Откровения книга апокалипсис». Основная мысль Иоанна Богослова на Иоанн Богослов. о том, что Бог есть любовь. Одно из имен, которые имел этот апостол, И его называли апостол любви. Больше всего он писал, именно он писал об ипостасе Бога. Бог есть любовь. Правда, прекрасно? И вы знаете, когда... Мы можем это в книге Откровения прочитать в первой главе, и, можем в книге прочитать в и я главу это главу. периодически открываю от «Время на время с 9 -го стиха, 9 -го стих, когда э, Иоанн был на острове Патмос, на остров Патмос и слышал голос, и, чул глаз, и когда повернулся, и мы помним убернул, это место, правда? И помним твое место, и он увидел Иисуса Христа и увидел во всей его Иисус славе. Христос во ну, может быть, вот так Иисус Христос так никогда не открывался Иоанн. Может быть, Иисус Христос никого не потому что тот, Иоанн, он был Иоанн. просто ошеломлен был просто от вот этого величия. И он просто упал, как мертвый, И к ногам просто Иисуса Христа. Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, ну, ученик который Иисус всегда Христос возлежал на груди Иисуса, лежал не узнал кредит, Иисуса, Иисус Христос, никого потому что... Он увидел прославленного Иисуса. Вы Знаете, тело Иисуса Христа сегодня прославлено. Прославлен. Оно сегодня не болеет. Не Его сегодня нельзя поранить. Не можем да Его сегодня не, нельзя победить. Не можем да Его нельзя просто как-то вот так свалить. Не можем да Просто от него бежит вся вселенная. Просто Настолько велико. Вселенна, велико. Его величие. величие Бог всю свою славу отдал ему. Господь да, вот чтобы через, на него, него, через, через, Христа, Христа, через Него, через Иисус Христос мы познавали Христос, Бога Единого. Да Господь, един. И, вы знаете, вот, э, я приведу сегодня еще апостола Павла, конечно. И апостола Павел. Давайте откроем послание Галатам. Творим галатяне. Галатам, 2 глава, вторая глава. Шестнадцатого стиха. Вот 16 стих. Послание Галатам. 2 глава, 16 стих, 16 Платяне стиха. Глава 16 стих. Я прочту. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисус Христа, и мы уверили во Христа Иисус, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами Закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же еще оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, вы знаете, многие люди, веря в Иисус Христа, как бы веря, зная скоро уж в Иисус Христос, о Христе Иисусе, и зная, -то знает за Него, они остаются грешниками и думают, что этот номер у них пройдет. И мысли, такая, и номера. Но вы знаете, написано так, что блудников, блуд, прелюбодеев, прелюбодеев и так далее и тому подобное. учить в озере огненным, в озеро, человек не сможет оправдаться. Человек не может да Иисусом Христом, Через Иисус если он остается во власти греха. А к под греха? Потому что так написано. За что тут такая пища? Если же, ища оправдание во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу в веру в Сына Божия, возубившего меня и предавшего себя за меня. Кем был Иисус Христос для апостола Павла? Кое Иисус Христос апостол Павел? Еще одно место прочту. Про апостола Павла. Апостол Павел. И это написано в самом радостном послании. И в радостном послании. Какое это самое радостное Кое послание? Это? Послание к филиппийцам. Филиппиане которые апостол Павел написал из тюрьмы. Апостол Павел пишет. И вы знаете, с первого стиха И вот, первый стих. вот апостол Павел обращается. Апостол Павел... Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу, Духом и хвалящимся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный на восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, евреи от евреев по учению фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законы, не порочный».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 «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, протираясь вперед, стремлюсь к цели, к почте высшего звания Божьего Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, кто из нас духовен, можно также прочитать, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Какой это образ?»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 славному телу его силою, которую он действует и покоряет себе все. Аминь. Я специально прочел всю главу. А прочитал, ну потому что это очень важно. За счет этого и много важно. Это очень важно. И вы знаете, кем был Иисус Христос для апостола Павла? И знаете, был Иисус Христос за апостол Павел? Я думаю, что ответ очевиден. А в он, он стал для апостола Павла абсолютно всем. За Павел Павла становл абсолютно втичку. И спасителем, и спасителем, и целителем, И целителем. он стал царем царей, Царь на царе, богом царите, богов, Бог на богубете, господом господствующих, владыкой. Владика. И ради Иисуса Христа и ради Иисуса Христос, апостол Павел апостол от всего апостол отказался. Все от Вы знаете, я вот сегодня так утром проснулся и, и, и мы с Наташей поехали на море и мы так ну, подумаем, походим по морю и если выглянем мы, если нашу там, собачку учету, и я получаю такое интересное откровение и я размышляю, что иногда иногда я так прорывается и мне и хочется немножко задувачи, повор, поворчать по морю да, да по моря. По-болгарски. И я думаю, ну, вроде не старый, чё, чё там опять, не что там опять, что-то там, что-то не нравится, что-то недовольно Наташа мне Доволен. сделала замечание, что ты все ворчишь. За за я говорю Наташа тут же говорю. я сказано, Наталья". Ну, ну, конечно, врачебные знания помогают, знаниями помогают Я говорю, вот ты знаешь, вот, а сказано, знаешь ли, ну, вот как бывший врач-нарколог, вот у наркозависимого как каждый, ситуация развивается? Как вот э, наркоман принимает наркотики. Принимает наркотики. И вот дозировка незаметно что? И дозировка тому постепенно... Она будет расти. что увеличива. Почему? За что? Потому что ему все мало. За что малку... А он принимает, например, героин. Принимает хирург, например. В следующий раз он принимает ту же самую дозировку. Но организм уже ее не приемлет. Не он принимает. уже не получает точно такого же качества. И он не удовлетворен. И не удовлетворен. Он злой. То есть зл. Он раздражается. И он дозан. начинает нападать на людей. На напада хората. Ему нужна большая дозировка. И, и дозировка неизменно растет. И, доза -то увеличала. и отчего наркоманы... Часто погибают. И вот как умер от на дозировки. Я говорю так, ты знаешь, вот по жизни. Я, я знаю, что мы люди живем. В живем. И все познается в сравнении. В сравнении. Мы проходим какие-то раз... радостные моменты. Ну, куда-то в Турцию поехали, Мути да. А, или где-то хорошо отдохнули. Где-то нас хорошо обслужили. А, ультра инклюзив, да. Все включено. И живешь в свое удовольствие. А потом приезжаешь обратно к себе. И тебе автоматически начинает не нравиться тот сервис, который здесь. Потому что здесь нет, все включено. Только вы инклюзив. И знаете, так в жизни бывает. Если человек что-то попробовал. что? Очень невероятного, невероятного. Очень красивого. Красивое, наслаждение, Наслаждения. Он потом чаще всего. Этого, чувствует неудовлетворение. Почему? Потому что, а где же вот это? <систит> я же теперь этого постоянно ожидаю. Хорошему-то быстро привыкаешь. <систит> так или не так? И поэтому мы потихонечку начинаем с годами все больше и больше ворчать. <систит> Но Бог меня обличил. Не, не я кричал. сегодня хочу открыть последнее место. Да утворим Давайте мы все вместе откроем книгу Откровения. Книга Откровения. Вторая глава. Откровение, 2 глава. С первого стиха. От первый стих. Я так просто скажу о том, что... А, чем я могу сегодня похвалиться? С какого года себя похвалить сегодня? Потому что, ну, чем я могу вас увлечь? С как какого года вы... Можете... Завлека. Могу вас увлечь только своим собственным примером. Потому что жена моя свидетель. За того, что свидетел. Ну и мы вот, эту неделю мы провели с семьей Шинюк из да, здесь Непропетровска. Здесь Прекрасные люди. Ну, такие мы стали родными людьми. У вас О том, что э, ну, просто как-то... Э, Просто как-то еще больше породнились. Много близки, Теперь постоянно пишем друг другу. Постоянно пишем, они уже вернулись в Днепр. Те в Днепр вечер, и они молятся за нас, мы молимся за них. За нас, и, за тях. и я могу только сказать по своей жизни. Не могу да за свой живот, о том, что когда я уверовал. В 91-м году. Я тогда учился в медицинском э, э, университете, а в медицинский университет, работал, в реанимации, учил, э, работал в реанимации, в онкологическом диспансере. Было очень много работы, им много работа, было много учебы. Много и еще параллельно и туба, я тогда еще работал тренером. Работал как тренер. Я был э, один из... Ну, был вторым тренером а, после Володи Носика. Тренер след Володин, Володя Носик. А, по рукопашному бою. По... Руку... И у меня была команда. Экип. На 28-м квартале это было. На квартал. Примерно больше 120 человек. души. И в основном это были и милиционеры. И с правоохранительных органов тут же с ними занимались у меня преступники преступницы, <laughs> со стях за одну. потом они бились друг с другом После да? и один с друг. вот и мои ребята выступали на соревнованиях и, мои на и наступил такой момент, и наступил один момент когда мои ребята стали выигрывать э, у группы старшего тренера там из он вдруг в в район и вот Господь меня призвал. Господь меня обличил, что мое сердце находится в рабстве, что я был погружен полностью в спорт. Мне это очень нравилось. И я так полюбил Иисуса Христа, и за Иисус Христос, что я принял решение оставить тренерскую деятельность. И нужно было прийти и поговорить со старшим тренером. И я пришел к нему, и сказал Володе, ему казах Володя, я уверовал в Господа Иисуса Христа, и Господь мне сказал оставить тренерскую деятельность. Володя подумал, что я сошел с ума, Володя по бурках, потому что у меня были большие перспективы. Группу некому было вести, некому было передать. Он просто повертел пальцем у виска. Он говорит, я же хотел тебя просто представлять к очередному поясу. Кулан, Ты мог бы стать старшим тренером. Да старшим потому что тренер, я не вечно здесь. Да вечно. Ты просто сумасшедший. Просто Но я, говорю, я принял решение, я ухожу. И я, сказах, решение, и заминал. И я ушел. И заминах. А, в 1995 году и я должен был закончить медицинский университет. Но мне тогда предложили стать пастором. Пастором церкви. И нужно было принять решение. И требует, решение. Ну, или отправляться на учебу, полностью посвятить себя в служение. Или оставаться доктором. Или Но не стать пастором. И да не стану я принял решение. Я, решение то. я пошел в деканат а в деканата. Сказал, я принял решение, что я ухожу из декана да а, Декан факультета. И на лечебного факультета на сказал, ты сошел с ума. Ты уже заканчиваешь медицинский, институт. медицинский университет. Ты знаешь, сколько студентов хот знаешь хотели бы быть на твоем месте? Искали на твое сколько ты уже прошел, самые трудные экзамены ты уже сдал. Гуминал. Ты что, с ума сошел? Пупыркался. Давай мы сделаем так. Некогда Я отправлю тебя в академический отпуск. Ты, в ты там отпуска? побудешь что, там? полгодика, Полгодина. подумаешь, что, у нас тогда, по-моему, Анечка родилась только. Паша. Да, Павел еще маленький был. И потом осенью 95 -го года ты придешь и скажешь мне окончательно. Если ты принял решение оставить себя, я тебя исключу. А если нет, то доучишься. И я молился эти 6 месяцев. И Бог через кого-то проговорил, через проговори, не уходи, заканчивай, закончи медицинский университет. До медицинский университет, и потом еще я тебя благословлю через эту специальность. И, и, после, что это через и я э, должен был закончить медицинский в 95-м, а закончил э, през его в 96-м 96 году. Вот. И был рукоположен на пастора, Я все равно. За пастор. Потому что, ну, так получилось. Так получи. Потому что старший пастор, наш пастор, он упал. Пастор И тубава. надо было стать на его место. И сегодня я не жалею. И не Но почему я сегодня об этом рассказываю? Бача, что рассказываю Потому что когда-то Бог проверял мою веру. Господь проверял Готов ли ты ради меня Готов ли си мен оставить все? Да оставить свою работу? Да оставить свою профессию? Да оставить свое земное да призвание? Оставить призвание? И пойти за, за мной? Да след мен. Взять свой крест? Да И следовать за Христом? сказал Богу да. Я с муказах, да. И когда в 2008 году мы закончили южнокорейскую духовную семинарию, и у нас есть очень много прекрасных снимков, и когда нас Наташа рукополагали как миссионер. Нужно было сделать еще одно решение. Оставить То, все. То, что мы за все эти годы Заработали, всичку завоевали. На ми, У нас была одна квартира. Еще одна квартира, После которая была переделана под кабинет. кабинет. У нас была машина. И мы все это продали. И, вот и нам сказали, вы куда хотите. И не и, и я говорю, я получил откровение, что я, я, сказал, что откровение. я хочу быть миссионером в Болгарии. Да сам миссионер в Болгарии. Ну, Болгария так Болгария. Болгария, Болгария. Нас рукоположили и отправили. Это было в 2008 году. Жалею ли я сегодня о том, что я когда-то принял решение следовать за Христом? Я думаю, что Ответ очевидный. Мисле, очевидны. Знаете, я хочу ответить И да отговоря. на тот вопрос, вопрос, почему мы иногда ворчим. За что а, ну, ну, я сейчас в первую очередь про себя. За си говоря. Я думаю, что для меня это сегодня как сигнал, се сигнал к тому, что ворчание, это значит, что ты немножко отвлекся. То, че, значит, че са, э, отвлекал, отклонил. Я прочту это место. Пишите, место. Книга Откровения, 2 глава. Книга 2 глава. С 1 стиха. «И ангелу Ефесской церкви напиши. Так, говори, держащий семь звезд, десни со своей, ходящей посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой и терпение твои, то, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы».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 Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Аминь. И вы знаете, в чем Иисус Христос обличает целую церковь? И в Иисус Христос эта церковь? Эфесская церковь. Эфесская церковь. О том, что они оставили... Вот, э, не, не в каком-то злодеянии, да, то Бог их уличает. Не в каком-то злодеянии. Он их обличает в том, что они оставили первую любовь. В това, уставили и все. И <свят> Первую любовь оставили. Любовь уставили. Вы знаете, какой единственный грех? И знаете ли, какой единственный грех? Вот почему душевные не спасутся? За что да спасут? Он вот придет на небо на небеду, и скажет, я никого не убивал. Каже, никого не сам я никого не, не воровал. Никого не я вообще, кажется, ничего не, плохого сам крадял, не, сделал. не сам нищо Но, Я уж точно в рай? Да до а, а какой ответ будет? Какой в отговора? А есть только один грех. Има саму один грех. Иисус Христос говорит, я пошлю Дух Утешителя, который утешитель. обличит весь мир. Свят. О грехе. За греха. Один грех только. Самый, один грех. Самый основной, базисный грех. Базы, базы, Что не уверовали в меня. В мен. Вы понимаете? Вот, человек хороший, добрый, добрый, ничего плохого грехов, на земле не сделал, не направил, но не верил в Иисуса обочине, Христа. В Сына Божия, который Сын, был отправлен на землю, для того, чтобы была спасена вся Вселенная и спасена а И все. И хороший человек, и добрее, человек. идет в ад. И ничего с этим не поделаешь. И, не можем да направим и я обязан об этом говорить. Потому что так написано. Что и вот это страшно. И твое страшно. Страшно, когда человек и множество людей. Основная масса, большинство. Масса, просто утяг, этим пренебрегают. Ну, какой-то Иисус Христос. Который может был, а может быть его и не было. Был, не был. легенда. Твоя легенда. И все. И твое. И вот здесь, вы знаете, и здесь тоже интересно, целая церковь обличается в том, что она оставила первую любовь, и это вменяется ей как грех. Вы ну, знаете, это и меня сегодня обличает Потому что я Посвятил свою жизнь Христу Знаете, если бы мне 20 лет тому назад Сказали Что я буду жить в церкви Я бы в это не поверил Я даже об этом Никогда не мечтал даже не, си не мог представить Но Бог сегодня это так сделал Вот какими-то вот Такими своими путями Я не искал этого Но, вы знаете для меня, если бы мне 20 лет тому назад сказали, вас, для меня это было бы дискомфортно. дискомфортно. Ну вот, жить в церкви. Да, в церкви. Люди постоянно приходят. Постоянно, постоянно там дергают что-то, да? Постоянно нужен кому-то. Ну, рычкат, требуем им как, как доктор я и так знаю как доктор, без ну, меня знам, и так целый день дергают как врача целый день. а тут я прихожу в церковь и меня Только продолжают дергать <laughs> да ну конечно свои, братья, ну, сестры. свои хора, братья и сестры не, я конечно немножко шучу потому что церковь совершенно другое со в церкви. именно Различно в этом мое свидетельство. В свидетельство мне нравится На жить в церкви, да в церкви. <laughs> я не ожидал не видела того мое око, да? <laughs> Не было мое сердце приготовлено к тому, что Бог приготовил ко мне. Мы с, с, с Наташей здесь просто, наслаждались. И с просто все наслаждались. Вот у нас целую неделю жила семья Шишини, благословенные братья и сестры. Братья и, сестры. и мы вместе просто кайфовали. Просто <laughs> мы молились, мы, така, сей, мы общались, сей, мы вкусно кушали, ядохме. потом поехали в самое красивое место След в Болгарии, в место, мы повезли их на Калиакра, купались там на болото, там вместе ловили рыбу. Болото, это рыбу. было невероятное приключение. И это было все вот в нашей церкви. И, и мне это, это приятно. Я благодарю Богу, спасибо большое. И, и, сам благодарен и вы знаете, меня можно сегодня как-то вот так сказать, что я где-то, как Иисус Христос обещал, что Он живет, дает нам все и для благочестия и для наслаждения. За благочестие и за наслаждение. Я понимаю глубоко, а глубоко, какое освобождение я могу получить, я могу да когда получать, я возвращаюсь в первую любовь. В первую любовь. Вы, знаете, ученые очень давно уже открыли. открыли. Вот, у женщин да, очень много эстрогена должно выделяться. Жените, битрявол, много эстроген. а, у мужчин да, андрогены, тестостероны. У тестостерон. Вот, иногда у нас выделяется серотонин, И тогда настроение повышается, а иногда у нас выделяется эндорфин, он выделяется гипофизом, от гипофиза. в минуты какого-то наслаждения, но на ну, с годами. Эти гормоны, они потихонечку идут на спят. Серотонин уже что-то как то не так. Да? Не -то Эндорфин трябва. уже что-то не Эндорфин то. Не Тестостерон и что-то уже что-то вялые такие застали. Феромон тоже как-то не выделяется, Уже да? не тот запах, аромат я источаю. Не всем это нравится. И вы знаете, я для себя получаю такое хорошее откровение. Все исправляется, когда мы двигаемся в познание нашего Господа Иисуса Вот апостол Павел пишет так. Я каждый день обновляюсь в познание моего Господа Иисуса Христа. Если мой ветхий человек клеит, то новый, в вновь, Внутренний мой, духовный Новие, человек, он со дня человек, на день обновляется. Ден на ден даже в старости мы будем сочны даже и плодовиты. Скажи на это Аминь. Это правда или нет? Ну, я думаю, что вы сможете еще увидеть это. На самом деле, потому что очень много святых, которые даже умирая, ну, есть миллион уже свидетельств, свидетелей. даже там Печорская лавра, знаменитая. Да? <соединяющие> <соединяющие> они умирают, они, и они даже, они даже не тлеют. И источают какой-то аромат. Вы знаете, потому что они умерли с Господом. За с с Господом. Они умерли в Боге. Вы знаете, когда мы возвращаемся в первую любовь, это доказано. Наш гипофиз, <социт> он выделяет очень много эндорфина, гормона счастья. И вы знаете, вот здесь, сколько бы ты туда не углублялся, сколько бы ты больше не познавал Господа, а предела не существует. Нет предела. Твое сердце может расширяться безмерно, сердце безмерно и сердце может стать как океан. Может растянь, в любви Божьей во Христе Иисусе это любовь на Иисус Христос. ничто не сможет нас отлучить, ничто не может да не отлучить от, от, от Божьей любви Божьей во Христе от Иисусе. От это любовь Иисус ни смерть, ни, ни, нагота, ни ту, нагота, ни ангелы, ни, ни, ангелы, ни, силы, ни, силы, ни, ни силы не тень. смогут меня не отлучить от, от, от любви от во Христе Иисусе. Аминь или не аминь. Вот он выход. Твоя суда Поэтому, когда начинаешь ворчать, за тобой, забочешь, остановись, спри, застегни, закручись вот немножко так постой, малку, как Писание говорит, как остановитесь описании, спрейте, и, познайте, и познайте, что я Бог. Вспомни о повернись к Нему лицом с лице, и попроси у Него, го помоли, Господи, Господи, дай мне опять дай вернуться в состояние, да в состояние вот той первой любви, любовь, когда я Тебя только познал. И знать, твое сердце будет меняться в и этот же момент. В момент, сразу улыбка появится, и вот это ворчание, да, и това оно уйдет, не допуская его в своей жизни. В прошлый раз мы проходили път, минав... о том, что Минали самые път, страшные грехи, това, грехове, они выходят из наших уст. уст. Не то оскверняет, что входит в наши уста, не, не скверняет това, влезет, а то оскверняет нас, что выходит из наших това, уст. уст, сквернословие. Ту, Ложь, лжата, негативные какие-то слова, негативные думи, негативные исповедания, негативное исповедание, пусть это прекратится в нашей жизни. Вас в наше живот. Вы знаете, какой страшный грех робот. <свят> и и робот по Библии ставят на, на один уровень, с убийством, лудом, прелюбодеянием. Ты прелюбодеяние, просто пороптал. Выразил свое недовольство. Просто <свят> может прийти какая-то страшная беда. Поэтому пусть это просто уйдет с нашей И жизни. Просто одна радость. Просто радость. Потому что радость, она вот... На расстоянии вытянутой руки. Просто, Просто поднял руку и сказал, Иисус, приди, я хочу познавать тебя. Я хочу, чтобы прямо сейчас пришла твоя радость, до радость, которую ты обещал. Совершенная радость, Совершенная которую, как ты обещал, у меня никто никогда не сможет ни не отнять. Поэтому написано, всегда радуйтесь за, два, пишу, винаги, за все, благодарите, и благодарите за всичку. и непрестанно молитесь. И не всему Пусть Бог нас всех благословит. благословит. Давайте мы склонимся Нека еще раз нашему сердца. сердца, и помолимся нашему Господу. Дорогой небесный Отец, небесный Отец, научи нас хранить наши сердца, как и написано, как тут пишет, Более всего хранимого. Най, э, Ногу да пазиш, Храни сердце свое, да арцетуси, из которого источники жизни, источники на живот, из этого сердце исходит, этого сердце излизат, и все негативное, негативно, и все хорошее, но ну, научи нас научи. говорить всегда слова, да думи, как слова Божи. как написано, как пишешь Дай нам каждый раз осознавать, не Божьи ли это слова, думи Божьи? Божьи ли это мысли, мысль? которые сейчас пришли, сега могу ли я это произнести? Не могу да произнеса? Если это слова Божьи, а Божьи думи, то я буду это говорить. Но если это слова не Божьи, и даже человеческие слова, слова даже думи, то я постараюсь от них воздержаться. Устрани от меня всякое злое слово. Примахни от всякое зло слово. Дай мне, наоборот, слово знание. Дай мне слово, на знание. слово мудрости. Слово на мудрост. Дар, истолкование иных языков. Дар на истолкование на другие языки. Дар пророчества. Дай мне практиковаться в хорошем. Да доброту. По плодам. По Узнают нас. Не раз, Дай мне свое время принести хороший, добрый плод. В свое время да плод, плод праведности плода и плод Твоей святости. Плод святост, Спасибо тебе, дорогой Бог, благодаря тебе, за Твое прекрасное Слово, которое мы можем читать, можем да читаем, проникаться им. Да и вера от слышания. И от, чувания, от слышания от Слова Божьего. На слово, утверди, нашу утверди нашу веру. Пусть это Слово осядет глубоко в наши сердца. Слово влезет глубоко в ни, и в свое время принесет плоды. На свое время да, да плод, Мы молились Тебе с благодарностью, на теб с благодарностью. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. На Господа Иисус Христос, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И народ Божий доскажет. скажет: Божий Аминь. Аминь, будьте благословены, слава Богу.